то другое искать вы гениальный, большой доброты и терпения человек восхищаюсь вами спасибо за информацию и поддержку своих учеников с радостью жду Ой -ой. с радостью жду встречи с вами на марафоне вы кардинально вы кардинально изменили мою жизнь нет финансовых проблем появилась и устаканилась в моей жизни счастье и радости от работы и получения удовольствия от жизни да вы правы я недавно видел, недавно видел видео, один человек в этом видео, гипнолог, я не могу сказать его фамилию, как бы не хочу его компрометировать и создавать какой-то батл, как сейчас модно говорить, между нами так вот он обратился к эзотерикам как бы всех под одну гребенку сказал в астрологи там эзотерики все кто там и говорит но вы же сами себе врете хватит сами себе врать ведь вы потратили деньги на получение информации и это вам ничего не дало вы и дальше читаете мантры занимаетесь эзотерическими практиками и это вам ничего не дает хватит себя обманывать не занимайтесь самообманом вам скажите себе правду вам это ничего не дает я хочу вам сказать друзья мои он не прав почему первый пример я второй и еще десятки тысяч примеров это мои ученики значит я могу утверждать что видимо эзотерика эзотерики рознь эзотерики эзотерикам рознь и видимо существует такая эзотерика которая может сделать человека бедным несчастным вести его в состояние заблуждения и пожалеть но это не наша, потому что наша другая. Почему? Мы за эффективную эзотерику, которую я преподаю.